Всем привет, с вами Вадим, это обзор на обновление 1.200, Warfire 2 Broadside. Первое, из чего я хочу начать, это добавили, как уже гласит традиция, новый сценарий. Он, насколько я понял, PvP сценарий. Это одна из сторон, синие. здесь такой вот кораблик дают, там есть еще красная сторона. И здесь задача воевать между друг другом, это ПВП сценарий. И в этом обновлении добавили очень много всего интересного по поводу вооружения. Наконец-то добавили тяжелые вооружения корабельные и также стационарные. Это база синих. Здесь можно потестировать разные вооружения. Вот рейлганы есть. Ну, в целом, можно будет поиграть. Вот здесь кораблики есть. Вот. И давайте приступим к самому обновлению. Начну я, пожалуй, из механик, которые добавили. Первая механика заключается в том, что теперь... Водородные баки, они взрываются при попадании в них. Бак я пока трогать не буду, вам покажу на примере других вещей. Боеприпасы также взрываются. Вот у нас есть артиллерийский снаряд. Взрываются боеприпасы все. Давайте возьмем какое-то личное вооружение, пистолет. И отлетим немножко и по нему стрельнем. Вот у нас идет взрыв насколько я понимаю, что если попасть, скажем, в контейнер, в котором будет очень много боеприпасов, он может и это заставит и водородные баллоны и контейнеры с боеприпасами укреплять и дополнительной броней также добавили помощь захвата цели этого я коснусь дальше в видео Потом добавили насильность для боеприпасов, то есть на планетах с гравитацией и вообще там, где есть гравитация, снаряд потихоньку будет падать. То есть нужно будет брать какое-то упреждение для стрельбы, поправку там на, на дальность и тому подобное. Снаряд теперь будет лететь вот, вот такой дугой. Также было написано, что изменен предел проникновения брони, я так понимаю, что это может быть бронебойность, но пока что я не нашел дополнительной информации по этому поводу. Теперь в этом обновлении возможно использовать маяк в навигации. То есть jump драйвом можно поставить и маяк как точка для прыжка. Также там переработаны сама работа этого маяка, он будет. Ну, у него переработана дальность его работы. Так что, можно будет уже использовать и их в навигации. И давайте дальше по порядку по бесплатному контенту, который появится у всех пользователей игры. Первое это у нас будет... Давайте покажу. Вот такой блок. Контроллер пользовательской турели. Что он из себя представляет? С помощью этого блока можно будет без всяких скриптов установить любую пользовательскую турель, которую вы захотите. Вот даже в описании справа написано, настраиваемый контроллер турели способен обеспечить управление и созданным пользователем турелем, использующий шарнир или ротор. С его помощью можно вручную управлять турелью. До работы пользовательской турели требуется хотя бы один ротор или шарнир. А также одно орудие, инструмент или камера. Ну, давайте поставим этот блок. Его рассмотрим. Вот он выглядит вот так, довольно интересно. В него можно зайти. У него есть настройки. Давайте к настройкам вернемся попозже. Также у него есть вариант на малый блок. Давайте вот так рядышком поставим. так он выглядит на малой сетке тоже можно зайти, у него те самые настройки ну, давайте приступим к настройкам этого блока так, изначально он вот пишет статус ошибка отсутствует шарнир, ротор высоты или курса ну, давайте возьмем несколько роторов так вот возьму ротор и шарнир Ротор у нас будет работать по рисканью. Дальше у нас будет шарнир. Давайте все это сюда укажем. Получается курсовой ротор. Роторы высоты. Пускай будет шарнир. Так. Оно ну, как оно будет теперь работать, требуется привязанное оружие или инструмент. Значит, давайте поставим, это пока уберем, поставим сюда конвейер. И также давайте посмотрим новые вооружения, которые есть. Блоки оружия. Начнем из бесплатных. И первое это рельса трон. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такая большая махина. Давайте пока что просто его поставим. И осмотрим эту пушку поближе. Здесь у нас есть три получается конверных выхода. В настройке пушки мы... Видим, что оно у нас потребляет энергию, оно заряжается. Оно будет работать так же, как и Jump Drive. Оно полностью зарядится, а потом будет производить выстрел. Также этой пушке нужен снаряд. Давайте поставим какой-то сборщик. Так, комплект для выживания. Вот обычный сборщик поставим. Посмотрим на боеприпасы, которые здесь есть. Инструменты и боеприпасы, магазин автопушки, вот у нас крупнокалиберный крупный снаряд э, рельсотрона. В описании было написано, что для него нужно довольно много урана. Каждый выстрел у нас будет довольно дорогим. По правде говоря, я бы э, сделал бы затраты урана побольше, чтобы действительно боеприпасы были дорогими. Вот у нас магазин для автопушки, Артиллерийский снаряд, снаряд штурмовой пушки, малый снаряд рельсотрона. Так, в целом здесь больше никаких снарядов и нету. Два снаряда для рельсотрона. Это у нас э, магазин автопушки и два артиллерийских снаряда, большой и малый так как я в креативе, сюда ничего добавлять не нужно. Давайте посмотрим, что у нас турелька уже говорит. Кстати, пишет в офлайне, Это, скорее всего, у нас энергии не хватает. Да, давайте подождем, пока оно все зарядится. Рельсотрон зарядился. и Он поставил кораблик, по которому можно пострелять. И давайте посмотрим, как это все работает. Требуется Привязанное оружие, инструмент или камера Назначение камера Так, доступен рельсотрон Все, так, статус номинала рельсотрон Использование в качестве ориентира для прицеливания Так, давайте, наверное, ей камеру какую-то поставим Чтобы можно было посмотреть Это я пока что уберу Так э, Вроде бы камера стоит правильно И давайте посмотрим Контроллер Привяжем сюда также камеру Рельсотрон Так управлять я почему-то не могу Скорее всего нужно какое-то кресло ну, Давайте поставим кресло пилота Это я пока ставлю для тестов Так удалить, управлять. А, оно работает немножко неправильно. И вот, смотрите, видите, у нас есть желтый кружочек. Это у нас захват цели. Если мы к нему прицелимся и нажмем правую кнопку мыши, у нас произойдет вот такое вот, скажем так. Появится еще один кружочек. Если этот корабль будет работать, центральный кружочек будет уходить либо вправо, либо влево. И этим самым оно будет показывать упреждение, по которым мы будем стрелять. Давайте произведем какой-то выстрел. Смотрите, как оно его подбило. Энергия у нас обратно ушла, потому что рельсотрон у нас забирает все на себя. Давайте посмотрим на повреждения. Ну, короче, я ему снес антенну. И похоже еще я ему что-то повредил. Ну в целом этот корабль у нас атмосферный. Так, давайте поставим еще один реактор. Поставим простенький. К этому реактору я еще вернусь. Давайте вот так ряд реакторов поставим. Вот, теперь нам нужно обратно ждать, пока эта турелька зарядится. Давайте попробуем поставить какой-то вражеский корабль. Вот у нас есть э, легкий истребитель. Копируем его в буфер обмена. И давайте отдадим его пиратам. Так, для начала посмотрим, зарядился ли.. Рельсотрон. А ну. Да, зарядился. И теперь давайте попробуем шарнир переключить, чтобы он работал у нас с реверсом. Так, шарнир. Э, реверс. И давайте этот корабль отдадим пиратам. Ну, пускай будет красная сторона. И смотрим, что оно начало стрелять нам по базе. А турелька по нему почему-то пока что не работает. Ну да ладно, не в этом суть. Давайте попробуем снова использовать турельку. Возможно, нужно ставить другие турели. Так управлять. Кстати, он корабль движется. М да, рывками он как-то работает. Хм. Это кто по кому стреляет? Скорее всего, по тому кораблю. Давайте еще разочек прицелимся. И произведем выстрел. и скорее всего я промазал ну да ладно э, кстати по поводу дальности стрельбы этого орудия также можно его посмотреть в описании давайте наведем на рельса э, блоки оружия и вот видно что максимальная дальность стрельбы у нас 2000 метров идет из рельса трона давайте следующую посмотрим Артиллерийскую турельку. Выглядит вот так. Давайте попробуем зайти в ее управление и посмотрим, как работает она. Так, артиллерийская турель. Управлять. Вот. Можно немножко приблизить, правда ниже она опускаться не хочет И можно стрелять Смотрите, довольно мощные у нее разрушения У нее есть два выстрела И потом идет довольно долгая перезарядка а ну, Если сюда стрельнем, скорее всего не попадем он можно стрельнуть еще по этой турельке. Ну, куда-то я попал. Давайте поставим еще один вражеский кораблик. И посмотрим, как будет э, эта турель по нему стрелять. Вот у нас есть штурмовичок. Он довольно-таки бронированным должен быть. Давайте отдадим его пиратам. Так, куда здесь можно подключиться. Выбираем все. И ну, красной стороне отдадим. Ну, по мне тебе стрелять бессмысленно. Сейчас, надеюсь, эта турелька повернется. А, смотрите, наша платформа наш, нас же и разбила. Да, не очень да весело. Ну, в целом здесь стреляли те самые турели, вот по которым только что... Ну, вот эта самая турелька. Следующее у нас вооружение идет турель штурмовой пушки. Эта турелька попроще идет. Э -э вот так. Давайте опять сядем ею управлять. Так, турель штурмовой пушки. Копировать цель, стандарт. Так, вот, управлять. Эта турелька ниже, он даже опускается ниже. Смотрите. Также у нее идет два залпа. И зарядка уже побыстрее будет. Это, я так понимаю, орудие среднего калибра. С орудие среднего калибра. Это у нас орудие крупного калибра. Ну, это рельсотрон. Оно, скорее всего, вне калибра ведет. Давайте посмотрим, какие у нас орудия есть еще. Так, это мы удалим. Дальше у нас... Э идет турель автопушки, но она у нас идет на малую сетку эти все орудия есть и на малую сетку рельсотрон точно есть давайте посмотрим на него вот у нас такой маленький рельсотрон так это у нас э, турелька давайте посмотрим на нее так 7 да ее на маленькой турельке у нас на маленькую сетку у нас нету эта турель должна быть давайте посмотрим на нее это у нас вот эта турелька смотрите здесь один ствол довольно таки интересно смотрится Похоже больше на башню какого-то танка. И вот у нас э, идет турель с автопушкой. Сейчас мы эту турельку тоже протестируем. Э, вот она выглядит э, вот так. Она стреляет э, побыстрее, чем предыдущая, В у нее есть какой-то определенный заряд. Давайте добавим новый кораблик. Вот у нас есть легкий истребитель. Давайте на него добавим вот эту турельку. Посмотрим, как она стреляет. И также внизу. Так, ладно. Пока протестируем эту турельку. Вот у нас идет корабль. Так, блоки оружия. Так вот, турель автопушки, давайте перехватим управление и постреляем. Вот, а стреляет она у нас таким образом. Довольно много залпов. Она наносит самый меньший урон из данного из представленных оружий. Но за счет того, что у нее много зарядов, она в целом довольно эффективная для легких кораблей будет. Так, теперь для каждого представленного оружия, для каждой турели у нас есть отдельные типы пушек, блоки оружия. Это у нас вот артиллерия, на большой сетке она выглядит вот так, на малой сетке она выглядит немножко по другому, давайте тут поставим. А на малую сетку ее нету. Ясно. Дальше у нас идет... Вот автопушка есть. Давайте поставим. Вот автопушка у нас на большую сетку не ставится. Зато она у нас поставится на малую сетку. Вот выглядит она вот так. Также видим здесь по бокам есть конвейерные выходы. А здесь, кстати, конвейерных выходов побольше. Следующая пушка у нас идет э, штурмовая пушка. Также она у нас ставится только на малую сетку. Давайте поставим. И вот как она выглядит. Вот, вот эта пушка у нас точно похожа на ствол танка. Давайте посмотрим, какая дальность стрельбы у нас идет в каждой пушке. Получается, рельсотрон у нас идет на 1400 метров. Это у нас на малой сетке. На большой сетке у нас 2000 метров. Вот артиллерия у нас идет на 2000 метров. Здесь все так же. Автопушка у нас идет 800 метров. И штурмовая пушка у нас идет 1400 метров. Значит, если вражеский корабль будет, скажем так, вооружен артиллерийской турелью, которая бьет на 2000 метров, мы максимум сможем ее бить либо с подобной же турели, либо из рельса трона, потому что вот эти мелкие пушки будут против них неэффективны. Так, и следующий блок из бесплатных, которые нам завезли. Давайте уберем вот это. Это у нас будет кресло смещенное, где у нас здесь все кресло пассажирское кресло смещенное, пассажирское кресло. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Так, это оно идет у нас на малую сетку. Давайте. Поставим небольшую лапу Так Даже вот так переключимся Поставим лапу Возьмем блоки брони Давайте вот так Продлим и посмотрим, что это кресло из себя представляет. Вот это кресло у нас смещено, как мы видим, немножко назад. Смещенное пассажирское кресло. Давайте посмотрим, как у нас выглядело старое пассажирское кресло. Так, обычное пассажирское кресло. Оно у нас идет посередине. Смотрите, у него даже область применения другая. Так, давайте сюда поставим второе кресло него область поменьше будет и видите здесь она идет 2 на 2 блока а старое кресло у нас э, получается 3 на 3 или даже 3 на 2 до да, 3 на 2 блока А это у нас э, кресло 2 на 2 блока ну, в целом мы сможем с помощью этого кресла еще больше свободного места сделать на корабле. Это было описано в описании. Итак, это мы убираем. Давайте поставим сюда. Это кресло для нашей коллекции. Это у нас смещенное кресло. И потом разработчики добавили новый мод API для разработчиков модов, которые упрощают им жизнь. По поводу разработки модов я вам ничего не скажу, потому что этим я не занимался, но описание изменений вы сможете прочитать на официальном сайте. И также я перевод его оставлю у себя в Discord. Ссылочки будут все в описании. И теперь давайте перейдем к платному контенту. Первое, из чего я начну. Так, это у нас новые типы реакторов, боевые реакторы. Это у нас идет маленький реактор, у него идет вроде бы три кон коннектора. Давайте посмотрим, что они себе представляют. Так, где реакторы? Вот, это у нас большой реактор. Смотрите, довольно-таки красивый. У него наверху один выход конвейерный. Сзади и внизу. Давайте поставим его сюда. И малой реактор у нас один внизу и один спереди. Реакторный выход. Ну, это аналоги большой и маленький реактор. Смотрите, довольно красиво все здесь проделано вот отдача максимум 300 мегаватт здесь у нас отдача идет максимум 15 мегаватт Итак давайте перейдем в блоки война здесь у нас есть вот наклонные наклонное окно мостика их здесь три типа вот обычное окно. Оно ну, а так выглядит. И второй вариант этого окна. Вот так. Скорее всего, будет э, возможность сделать более красивые мостики. Так, также давайте посмотрим, есть ли эти блоки. Так, на малую сетку этих блоков нету. Дальше у нас идет э, световая панель. Она занимает полностью один блок. Это у нас освещение. Также описывалось, что можно из него сделать там какой-то световой потолок. И также танцпол для дискотеки. Эти блоки у нас есть на большой и на маленькой сетке. Давайте посмотрим на маленькую сетку. Ну вот такой будет блок Дальше у нас идет малый большой реактор Это мы уже посмотрели И у нас есть три типа Новых военных Дверей для ангаров Вот такая дверька Раз Такая дверка Два и такая дверка 3. Давайте облетим, посмотрим на их текстуру. Они в целом мало от себя отличаются. Ну, это как бы у нас три разные двери. Давайте их попробуем открыть. Посмотреть, как они будут выглядеть в открытом состоянии. Вот такая дверка. Вот эта дверка у нас получается чистая текстурка. Здесь у нас есть пару окошечек, и здесь у нас идет такая рифленая сторона. Ну с дверями понятно. Смотрим, что дальше. Здесь у нас есть военная батарея. Второй аналог, второй тип батареи. Написано, что ее можно хорошо использовать для рельсотронов давайте посмотрим ее аналог на малую сетку я уверен что ее должны были поставить на малую сетку вот так выглядит этот блок в целом я думаю что эти батареи можно было бы сделать более бронированными чтобы они выдерживали какое-то попадание патронов по нему так, раздвижная дверь-люка у нас есть. Вот смотрите, бронированная такая дверь-люка. На малой сетке ее, по-моему, нету. Да, она только на большой сетке у нас. И давайте посмотрим, как она выглядит. Вот есть стрелочка, куда она сдвигается. Занимает два блока. По нажатию. Вот, она у нас так открывается. Давайте посмотрим, как она выглядит изнутри. Но на корабле я видел, текстурка немножко была другая. Оно как-то там крутилось и открывалось. Половинная раздвижная дверь люка. Раздвижная дверь люка. Вот, скорее всего, вот эта дверь, которая у нас раздв... крутилась да нет вот в чем их отличие эта дверка немножко меньше по своим габаритам и в целом все следующий блок у нас будет прожектор этот прожектор по заверению разработчиков должен как турель следить за вражескими структурами и им можно управлять с кабины так, там я кабину убрал, давайте поставим новую. Так, вот кресло пилота поставим сюда. Удалим его отсюда. Где у нас э, прожектор, турелька? Вот прожектор, управлять. А ну, вышел. Так. Давайте обратно управлять. Что, нету? Я ее, походу, выключил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Да, я ее отключил. Вот, ею можно управлять. Ну, по крайней мере, этот прожектор с камерой, как мы видим, он освещает. Давайте попробуем здесь поставить какой-то вражеский корабль и посмотрим, как оно будет за ним следить. Давайте вот здесь поставим. Отдадим все управление искусственному интеллекту. Так красной стороне вот как мы видим турельки наши пошли стрелять и прожектор светит конкретно на э, вражескую сетку смотрите как хорошо она все разбирается и по мне оно что-то еще попадает и в ответку там еще какая-то стрельба идет так, с этим понятно. Прожектор это довольно интересная вещь получилась. Так, дальше у нас идет теплоотвод. Так, теплоотводы открываются и излучают свет, когда увеличивается энергия корабля. Давайте посмотрим, как оно работает. Э, в описании что-то я не помню, чтобы говорилось за теплоотводы он по идее просто должен светиться. А ну давайте сделаем какой то выстрел из рельсотрона чтобы у нас потребление корабля выросло так и в целом этот блок должен начать светиться давайте посмотрим есть ли у него какие то настройки Так, военная батарея. Вот, теплоотвод. Цвет при минимальной нагрузке. Цвет при максимальной нагрузке. Радиус, пад, интенсивность. Итак, давайте попробуем дать максимальную нагрузку. Этот реактор мы отключим. Вот, видим, что идет... Какой у нас там был цвет. Максимальная нагрузка. Так, теплоотвод. Максимальная нагрузка у нас красный. Минимальная он... Максимальная желтый. Максимальная красный. Давайте включим сейчас большой реактор. У нас нагрузка должна стать на минимуме. Как мы видим, она закрылась. Сейчас рельсотрон должен зарядиться и должен выдать нам минимальную нагрузку. Давайте посмотрим, сколько ему осталось. Ну, в целом он уже зарядился. Ну, давайте сделаем еще один выстрел, потому что, я так понимаю, нагрузки как таковой сейчас нету. Так, сделаем выстрел. Вот, светится у нас уже оранжевым цветом. И получается таким образом этот блок будет показывать уровень нагрузки на нашу энергосеть. Что у нас там есть дальше? Это у нас штурвал. Он у нас идет как для больших, так и для малых блоков. Это у нас больше идет как просто управление. Как бы не основной как пит. Но его также можно здесь использовать как пит. Вот мы стоим. И можно будет спокойно управлять кораблем. Так, это значит нам можно удалить. У нас есть вот такой аналог. Давайте попробуем управлять какой-то турелью. Вот контроллер. С нашим рельсотроном. Вот у нас есть кораблик. Надеюсь, мы по нему попадем. Не попали. Да, из больших орудий довольно тяжко попадать по маленьким э, по маленьким кораблям. И давайте смотрим, что у нас есть дальше. Это у нас военный ионный ускоритель. Кстати, этот блок давайте сейчас посмотрим на малой сетке, как он выглядит. Поставим шасси. Ну, в целом выглядит он так же. Как мы видим, он немножко смещен. Вот так. Так у нас ионный ускоритель идет он скорее всего только одного размера есть довольно интересная текстурка у него вот так он работает давайте посмотрим на его аналог на малой сетке вот так он выглядит на малой сетке Насколько я понимаю еще большие должны быть. Вот большой ванный ускоритель. Давайте перейдем сюда. Э, вот так выглядит. Довольно тоже красивая текстурка. Так, малый блок у нас выглядит э, вот так. Нужно немножко дальше эту лапу поставить. Вот у нас большой ускоритель на малой сетке. Дальше у нас есть пассажирская скамейка. Так, она у нас в двух вариантах. Нет, она только на на малый блок получается. Давайте возьмем опять лапу и рассмотрим пассажирское сиденье. В описании было написано что их можно складывать как скамейку и вот так мы сможем здесь спокойно себе посидеть. Следующие у нас блоки это боевая ракетница и военный пулемет Гатлинга. Они все идут на малую сетку. Давайте добавим их. Посмотрим, что они себе представляют. Так, это раз. Это два. Это в целом те самые блоки Только с другой текстуркой. Вот как мы видим, эта пушка у нас совсем не заряжается. Так, и новый пулемет Гатлинга. В этом пулемете у нас идут три ствола. И два конвейерных выхода по бокам. Ладно, улетай. А здесь у нас обычная пушка идет ракетница на 4 снаряда также мы сможем ее заряжать только через э, только через нос с блоками мы уже закончили блоки мы осмотрели все давайте посмотрим какие нам добавили новые э, новые жесты это у нас идет помахать рукой так сейчас найдем Вот камень, ножницы, бумага и салют. Давайте посмотрим. Так, камень, ножницы, бумага, он у нас рандомно поставит какой-то из трех знаков. Это нам поможет спокойно бросать какой-то жеребий. Как мы видим, оно постоянно рандомно все какой-то символ ставит. И вот у нас есть сим... еще жест, отдать честь. Дальше у нас вот э, скин для брони. Это у нас вудланд, я его покрасил в зеленый цвет. Вот так он выглядит. В целом вы видите его сейчас хорошо. И нам еще предоставили новый шлем. Шлем акулы. Для этого мне нужен мед и вот у нас шлем акулы. Оп. Давайте посмотрим, как он будет на нас сидеть. И вот шлем акулы. Ну, в целом ничего особо такого интересного нет. Это замена стандартного шлема на вот такой хищный шлемик. В целом обновления довольно интересные, довольно много интересных блоков дали. Вот из платного контента, что мне очень понравилось, так это новые ускорители. Вот это вот, вот этот прожектор. Также мне очень понравились вот эти окна. И в целом довольно неплохо смотрится вот этот новый кокпит. Из бесплатных блоков у нас очень много всякого интересного оружия очень порадовал меня Railgun и очень радует меня вот эти вот крупнокалиберные турельки, можно будет довольно много интересного вооружения поставить и этими блоками я буду в обязательном порядке пользоваться в своих выживаниях ну на этом дорогие друзья с вами буду прощаться всем спасибо за просмотр, если видео понравилось ставьте лайки, также подписывайтесь на канал, комментируйте видео если будут какие-то вопросы